7 способов быстро сжечь жир Не обязательно строго придерживаться всех рекомендаций Просто смотрите это видео и выберите то, что подходит именно для вас Чем больше пунктов вы выполните, тем проще вам будет достичь желаемого результата Первое. Ешьте больше белковой пищи Примерно 25-30% калорий, которые вы получаете из белковой пищи, сгорает уже в процессе пищеварения В отличие от углеводов для которых этот показатель составляет всего от 6 до 8%. процентов. Номер 2. Ешьте меньше углеводов. Да, об этом говорили уже тысячу раз, но и тысяча первый будет не лишним. В одном из исследований группа испытуемых сократила ежедневное употребление углеводов всего лишь на 8%. В результате мужчины потеряли около 3 кг жира и нарастили 1 кг мышц за 6 недель. Номер 3. Сначала выполняйте силовые упражнения с дополнительным весом, затем... Бегайте. После силовой тренировки вы уже будете уставшим, а значит сожжете гораздо больше калорий во время короткой пробежки чем если бы бежали свежим и полным сил. Работаете меньше, получаете больше. Номер 4. Устраивайте интервальные тренировки. Чередование интенсивности еще один отличный способ избавиться от лишних калорий. Номер 5. Не пропускайте завтрак. Исследования показали, что случаи ожирения среди тех, кто не пропускает завтрак, встречаются на 35-50% реже, чем среди тех, кто пренебрегает утренним приемом пищи. Номер 6. Перекусывайте между основными приемами пищи. Не пить а фруктами, овощами, сухофруктами или орехами. Ваше тело будет тратить энергию на переваривание пищи в течение всего дня, а не только после завтрака, обеда и ужина. Номер 7. Ешьте орехи. Они отлично насыщают и дают необходимую для тренировок энергию. В результате вы получаете достаточное количество калорий, но при этом не поправляетесь. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!